Всем привет, друзья! Вы на канале AutoProject и в этом видео я хотел бы с вами поделиться о приложениях, которые необходимы для установки на мультимедийные системы под управлением Android а в частности TIS Pro Я выбрал для вас топ 7 приложений, которые обязательны к установке Давайте же начнем с первого, который я рекомендую установить Первое приложение стандартное, это у нас TV Plus Скорее всего, у многих оно уже установлено. Это приложение идет сразу же с магнитолой TI-CC2 вместе с прошивкой. Очень удобное приложение. Дает возможность смотреть ТВ-каналы, различные клипы. Работа этого приложения обязательно подключение к интернету. Давайте проверим. Давайте включим какой-нибудь музыкальный канал. Реклама влазит, мы ее убираем. Вот у нас включился клип, можно развернуть на весь экран. Очень удобно, можно, когда вы, например, стоите, не едете никуда, ожидаете кого-нибудь, то можно включить, посмотреть послушать клипы, либо включить какой-нибудь фильм, а также по какому-либо каналу, или включить ребенку, например, мультики. Очень удобное приложение, частенько им пользуюсь. Поехали дальше. Следующее приложение у нас CPU-монитор. Приложение позволяет просматривать в реальном времени температуру процессора вашей магнитолы, также свободную оперативную память и... Также можно вывести на экран виджет с отображением температуры процессора и свободной оперативной памяти. Очень удобно для тех, особенно у кого мультимедийные системы из еще старые, старого поколения, которые без кулера. Они, насколько я знаю, очень сильно греются. Нагревается процессор. Соответственно, чтобы следить за температурой, можно установить вот это приложение и вывести виджет на экран. Очень удобно. Поехали дальше. Следующее приложение музыкальное. Это приложение называется Radio Record. Вы все, скорее всего, знаете Radio Record, радиостанцию. Это приложение скачивается в Play Market. Очень интересное. Мне оно понравилось тем, что очень много раз, различных направлений музыки. То есть здесь э, любой меломан найдет для себя э, то направление, которое он больше всего любит, которое слушает. Вот можете посмотреть. Различные направления, начиная от каких-нибудь 70-х годов и заканчивая там drum and bass, степ э, вот sense, новые направления есть. Очень много всяких разных. Можно слушать. В общем, понравится любому любителю музыки. Единственный момент. Приложение немного глючное, не адаптировано на данное устройство. И когда вы его установите, отображает... отображаться оно у вас будет вот таким вот значком. Не пугайтесь. Оно работает, но бывает, что вылетает. Альтернативу пока я такому таком приложении не нашел – в целом, работает. Отличное приложение. Рекомендую к установке. Поехали дальше. Следующее приложение – это «Стрелка». Очень удобный антирадар. Я его использую практически каждый раз, когда выезжаю куда-то на трассу. Я это, сразу говорю, приложение купил. Можно его скачать бесплатно, также с форма FOPDA. Но единственное, вам придется постоянно обновлять базу данных. Это приложение стоит недорого. Я считаю, что лучше один раз заплатить, и у вас автоматически при подключении магнитола к интернету будет обновляться база данных всех радаров, которые есть в вашем городе или также по трассе, если вы едете. Этот антирадар срабатывает даже на треноги на засады. Если вдруг по трассе стоит тренога, то это приложение антирадар реагирует на эту треногу и примерно за 500 метров вам показывает, что стоит тренога, то есть засада, будет отображаться экран. Единственный момент, что он может показать а, засаду, да, но а, проезжая, например, а, этот участок на дороге, то ее там может не оказаться. Так как а, люди, которые ставят треноги, они регистрируют свое местоположение по GPS. Соответственно, это местоположение попадает в базу. Если вдруг они какое-то время стоят, а потом уезжают, то база данных через какое-то время обновляется. И, возможно, в этот момент эта база данных останется еще не обновленной, и программа покажет, что как будто засады еще есть. Но в любом случае засады он видит и вам показывает. То есть, опять же, очень удобно. Поэтому рекомендую не пожалейте там сколько 150 или 200 рублей, чтобы купить это приложение, вы намного больше сэкономите, если вы любите погонять по трассе. Работает оно таким образом, то есть заходите, открывается приложение, заходите в базу, базу данных обновляете. Этому приложению необходимо также подключение к интернету для обновления баз. После обновления вы можете интернет отключить, и дальше уже он работает по встроенному GPS-модулю. Нажимаем Play. Все. И здесь у нас отображается такой значок. мелкими буквами написано «Трасса» и «Сигнал датчика GPS». Сигнал хороший. Соответственно, когда будете приближаться к камере, засады это или стационарная какая-то камера в городе, то здесь будет на экране отображаться значок «какая-то камера» и расстояние до нее. Различных настроек также здесь много. Можно настроить под себя, можно включить или отключить определение каких-либо камер. Ну и, в общем, много всего интересного можете настроить. Поехали дальше. Следующее приложение, как вы можете уже догадаться, это Яндекс-навигатор. Очень интересный, информативный навигатор. Работает как с подключением к интернету, так и без него. В настройках вы можете скачать офлайн карты. И, соответственно, если вы не подключаете свою мультимедию к интернету, то можете использовать карты офлайн. Навигатор. Работает абсолютно так же, только единственное, не показывает пробки. Если вдруг вы э, хотите узнать э, пробки да, в городе, как вам лучше проехать, то в офлайн режиме он, соответственно, вам эту информацию не покажет. Для пробок нам нужен будет интернет. В принципе, рассказывать больше особо нечего. Вы многие, э, скорее всего, им пользуетесь, знаете про этот навигатор. Поэтому переходим дальше. Следующее приложение для любителей музыки, для тех, кто не жалеет заплатить денег за подписку, вот чтобы слушать музыку в хорошем качестве, то есть любую, которая вам нравится, не искать ее где-то в интернете, скачивать себе на флеш, Это приложение называется Яндекс Музыка. Чтобы им пользоваться, необходима подписка, насколько я знаю, она стоит 169 рублей в месяц. Соответственно, это приложение дает нам возможность Слушать различную музыку с хорошим качеством Приложение подбирает музыку под вас по вашим предпочтениям То есть при установке он вас спросит, какие направления вы больше всего слушаете музыки Вы выбираете и он делает вам автоматически подборку И формирует на каждый день плейлист дня, который вы можете, например, открыть и здесь будет у вас список песен, которые для вас это приложение сформировало. Если вдруг вам какие-то песни не нравятся, вы можете отклонить. Этот исполнитель или это направление больше не будет вам предлагаться в качестве прослушивания в плейлисте. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам было полезно. Подписывайтесь в группу ВКонтакте, ставьте лайки, ставьте колокольчик, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи на дорогах, всем пока!